Так, надеюсь что я в эфире уже всем привет я анна гончарова музыкальный педагог астролог журналист я сегодня буду проводить эфир совместно с моим тренером с человеком который для меня очень важен это надежда новосельская надежда психофизиолог наставник Коуч, у нее очень много регалий, очень большой опыт. Она сегодня нам расскажет о нем. Ее программа, которую она создала, называется Звездный коучинг. И я как раз в этой программе принимаю участие, я учусь у надежды, перенимаю ее опыт, стараюсь соответствовать ей, потому что надежда очень активная, целеустремленная. А, и гороскоп у нее соответствующий, она Козерог, а Козероги, они всегда стремятся к тому, чтобы быть на высоте, чтобы достигать статуса определенного, чтобы быть лидером, чтобы вести за собой людей. Мы сегодня будем разговаривать о том, насколько вообще важны учителя в нашей жизни, и не только в школе или в институте, но и учителя, которые... С нами могут находиться рядом, поддерживать нас, когда мы уже взрослые люди, когда мы закончили институты, когда у нас есть, например, работа. Всем привет! <с> да, Тина, и, и вы тоже Козерог, да, поэтому вы очень целеустремленные. Козероги стремятся всегда добиваться результата, хотя путь у них может быть непростой но они добиваются в результате того, чего хотят. И козерогам очень важно планирование. Планирование, причем такое долгосрочное, на перспективу, чтобы всегда были цели там, через 5 лет, через 10 лет, потому что им важно в пространстве и времени растянуть вот эту свою цель и к ней идти, да, делать поступательные шаги. Поэтому очень важно планирование. Поскольку я сама педагог, то, конечно, мне есть чем поделиться. Надежда, здравствуйте. И что я могу сама сказать? То, что, например, я преподаю музыку, но ну, не только музыку, и ко мне приходят люди разного возраста. Приходят дети, их приводят обычно родители, приходят взрослые люди, которые хотят заниматься музыкой да и а, очень часто а, для того чтобы двигаться вообще в принципе нужно заниматься нужно практиковать потому что если вы а, хотите заниматься музыкой, играть на пианино но вы а, не умеете этого делать и если вы этого делать не будете то конечно очень смешно думать что у вас что-то получится что вы сможете играть вальсы шопена да как некоторые хотят или какую-то популярную музыку а, ну все что угодно Конечно, вам нужно сопровождение. И э, самообучение некоторые вот, пытаются, например, учиться самостоятельно. Да? Сейчас море возможностей, приложений разнообразных, чтобы э, по ним двигаться. Но все равно рано или поздно человек приходит к такому выводу, что, во-первых, нужна система, во-вторых, э, нужны, конечно, подсказки. Если ты начинаешь развиваться в новом для тебя деле, даже если у тебя есть инструмент, приложение, какие э, то возможности дополнительные ноты ты можешь купить но а, тебе не хватает вот этого вот тесного контакта с учителем который уже а, прошел этот путь и может тебе подсказать как тебе двигаться в какую сторону смотреть, где твои ошибки, что ты делаешь хорошо, потому что человеку сложно себя оценить адекватно, особенно тому, который находится на первой ступени развития. Очень часто те, которые начинают заниматься вот этим вот самообучением с энтузиазмом, потому что у них вот эта вот голубая мечта с детства играть на пианино, они а, так, Надежда, как вас добавить? Вот интересно. Так, сейчас секундочку. Ага. Не знаю, добавила я или нет. А, Надежда, вы можете ко мне отвечать? я есть. Ура, ура. Ура. ура. Теперь я есть. Даже, говоря то, что само обучение ничего не дает человек, он сливается в результате, потому что ему не хватает поддержки, он не умеет распределить свои силы на долгие дистанции, он начинает просто ну, потухать, желание проходит, импульс э, первый. И если у человека нет поддержки, если у нет учителя, то он э, ну, бросает свою мечту, я про пианино рассказывала, как многие люди начинают э, учиться играть на пианино сами, а потом просто через месяц, и гораздо бросают это занятие. Вот. Потому что не хватает э, стимула, нет человека, который будет их э, заряжать своей энергией, делиться опытом, хвалить или ругать. То есть нет вот этого контакта. У нас с вами сегодня заявлен эфир про а, важность наставничества и важность учителей в нашей жизни. Вот. Поэтому э, такой вопрос к вам. Вы ведете людей до результата, вы занимаетесь этим уже очень давно. И... Э, Сколько вообще человек прошли через вас? Я плохо слышу. Как меня слышно, ребят? Я не знаю почему. У меня плохой звук. По-моему, да. вас слышно а... хорошо слышно. Меня слышно хорошо? <связываю> да. Тогда, пожалуйста, повтори вопрос. Я еще раз громче. Да. <связываю> <связываю> <связываю> Я хотела узнать, ну и чтобы все узнали, сколько лет вы ведете людей к результату, сколько вы помогаете вообще. Вот, поняла, услышала. Спасибо. Да. Угу. Спасибо. Вижу, что нас слышат. Значит, э, в психологии, психодиагностике, психотерапии я уже как черепаха тратила более 25 лет. Конкретно в онлайн образовании, там где поняла, что нужно выделять особое направление вести людей до результата. В этом я окончательно сформировалась лет пять назад, потому что когда я зашла в одиннадцатом году в онлайн-образование, было модно очень много тренингов, было модно всякой разной информации, и люди прям голодные за хорошие нормальные информации, прям бегали по всем тренингам. Было все интересно. Сейчас информации много, и люди просто распыляются. А мозг так устроен, что если фокус распыляется, то энергия теряется. И получается деньги, время, и все мы как бы скидываем куда-то Так как я уже давно в онлайн-образовании, то я слежу, что происходит на рынке. И я вижу, что сейчас тренд... Ребята, всем вот слушайте меня внимательно. Кто из вас обучается, кто из вас обучает... Время необычное по скорости, по изменению информации. Вы гляньте, что нам звезды говорят, как все меняется, да? Но человеку успеть за этим, это значит использовать свой мозг, фокус направить на то, что вы хотите. Поэтому сейчас тренд в тренде это наставничество, коучинг до результата. Это не просто информация, которой много. Берете какую-то тему, у вас тема, допустим, с деньгами там как-то вот не ладится. Вы чувствуете, что вы делаете, стараетесь, ну вот стоит все. Значит, ищите специалиста, который научит вас, уберет у вас блоки, страхи, какие-то убеждения. Спасибо большое, делает нам комплимент за прическу. Аня, я думаю, что это про тебя, потому что ты сегодня особенно красивая. У меня это обычная прическа, а ты сегодня необычная. Поэтому я считаю, что если тема с деньгами у вас, значит, ищите человека, который с точки зрения психотерапии уберет какие-то страхи. С точки зрения коучинга возьмет, поможет вам взять ресурсы из будущего, потому что психология-психотерапия ⁇ это то, что мешает нам идти вперед. Это психология-психотерапия. Коучинг ⁇ это умение взять ресурсы из будущего. Поэтому ищите специалиста, который сможет вам помочь, например, в теме денег, но не просто слушайте курсы. Вот сейчас у меня начинается трехдневный интенсив по деньгам. Что я собираюсь людям дать? Да, нейронные сети. Данечка, да, я знаю. Спасибо тебе за доверие. Я собираюсь запустить нейронные сети, убрать причину, чтобы мозги так, знаете. И тогда угу. даю домашние задания, которые вы делаете сами, или же веду вас по своей программе до результатов коучинге. Так как Аня в звездном коучинге, то там у нас есть дополнительные домашние задания в том числе и по деньгам, которые она точно уже будет применять и дойдет до результата, применяя свои знания как астролог-психолог. Поэтому, отвечая на вопрос, как давно я пришла к тому, чтобы вести человека в наставничество, в коучинге до результата, так четко вот лет пять. Потому что до этого я тоже увлекалась массой тренингов, у меня много разных программ. Ну, а там ты еще будешь мне, наверное, об этом тоже спрашивать, но... Я просто видела перечень, да, да. пробежалась вопрос да, Поэтому да. до результата вести – это сегодня просто, просто тренд. Вам нужно научиться общаться с мужчинами, у вас не получается выстроить коммуникации. Ищите вот эту тему, и пусть вас ведут. У вас не получается выстроить отношения с ребенком, ищите коуча по отношениям с детьми. У вас не получается там, со здоровьем что-то решить. С лишним вешем ищите коуча по этому узкому направлению. Не распыляйтесь. Нам двоим сделаем так... комплимент. Спасибо вам <с большое. Спасибо вам огромное. Анечка, ответила на вопрос? Ребята, ответила на вопрос по коучу, по результатам? Да. Mm -hmm. Надежда, тогда расскажите, какие у вас программы, Давай. потому что все, что вы назвали, и отношения, и деньги, мне кажется, это вообще на пике популярности среди женщин, ну, наверное, среди мужчин тоже. Это основные две проблемы, которые мы хотим решить. Это отношения и достаток материальный. Как к этому прийти? И мы, нам очень сложно бывает увидеть свою программу, хотя она может быть на поверхности. Но вот как мы иногда ищем какую-то вещь, не видим ее, она лежит на столе прямо перед самым носом. И я это к тому, что очень важно иметь человека, который тебе как бы вот покажет фонариком подсветит куда тебе смотреть и вот чтобы ты увидел это, вот что эти... все это да, и, и что тебе дальше 10-11 лет вот ответь тоже постараюсь точечно чтобы ответить на вопрос за вот эти 10 лет где я сейчас в онлайн образовании я начала с того что я такая умная все пришла научная куча дипломов сертификатов боже ж ты мой. И когда я пришла и поняла, что у меня отношения с мужем вообще непонятные, с ребенком, тоже уже взрослый сын был тому времени, когда я поняла, что у меня по деньгам непонятки, я сказала, да какая же я умная, да какая же я образованная, это же все дипломчики вот развешивают те вот по стенке и все. Так вот я начала с того, что составила себе колесо жизненного баланса, вы знаете, что такое, напишите КЖБ, кто знает, ребят. Составьте себе колесо жизненного баланса. Нету у вас такого, найдите в Инстаграм, в Гугле это сегодня информации полно. И посмотрите, какая тема у вас больше всего в минусе. Если тема, там, вы напишите там здоровье, допустим, от денежки до 10, 7 ок. Там, отношения с ребенком 8, ок. Отношения с мамой там 3. Там, ну, то, что для вас важно, деньги там, два, там, отношения с мужчиной, там, 0,1, да? Вот вы просто берете фокус, но я матрирую. берете фокус, знаете, как фокус берете, вот как с лазрем и определяете. И смотрите, что у вас, какая у вас тема больше всего внизу. И тогда вы берете и смотрите, ага, тема отношений 0,1, тема деньги. 0,2, к примеру, одинаково, да? вы выбираете, так, а что же лучше, какую тему лучше взять? И вот моя вам рекомендация, опять же, как бы я сделала, уже за столько времени работая с людьми, работая с собой, я бы выбрала тему денег. Почему? А теперь внимание. Я а бы а выбрала вот эту тему денег. Почему? Потому что когда понимаю. вы... Смотрите, а почему я такая умная, такая образованная? И почему мне денег мало люди платят за мою ценность, которую я им даю? Mm -hmm. И смотрите, а у кого хорошо получается? И идете к тому коучу. Потому что смотрите, когда вы начинаете определять, какой продукт вы продаете, за что вам люди должны, по идее, платить, или ничего не должны, нам. мы даем им ценность, они нам за это платят благодарностью в виде денег. И вы смотрите, ага, вот этот астролог, этот психолог, этот музыкальный преподаватель получает тысячи долларов, а чем же я хуже? Например, ваш пример. И вы смотрите, м -м, да, а что что такого? У меня что? Глаза не те, или у меня руки не те, или у меня в голове меньше знаний. И что? А там мы выясняем, что там есть малоценность себя. Мы сравниваем себя с другими, там ценность себя на уровне плинтуса, и тогда, когда вы прорабатываете, вот это уже психология, психотерапия, вы убираете вот эту прошлое, которое вам мешает идти вперед, вы пишете цели, вот как вы сказали вначале, прописываете планы, и тогда вам проще, когда вы уберете какую-то боль, сегодня мы это будем делать на первый день денежного интенсива, mm -hmm. и тогда вам. Фу, как будто вы с души снимете. Но часто люди залипают на этих психотерапиях, на этих практиках, на всяких там штуках, которые дают бессознательному все равно, что мы в него загружаем. Поэтому работают и магия, и нумерология, и астрология, гипноз, все работает. Только после того, как мы вот это вот все обнаружили фокусом внимания, а что же мне мешает? Потом мы берем... Когда убрали, да, с помощью психологии, психотерапии, сегодня будем это делать. Потом вам становится легче, вы тогда идете налегке к своей цели, понимаете? Когда надо, вы напрягаетесь, написать статью, выступить с эфиром. Вот я сегодня переживала, шла быстро, потому что думаю, как это так, я опаздываю, немножко волновалась. Аня, по послала... мы все волнуемся, когда это нормально. Надо вот так вот напрячься, что-то сделать. Вы сделали. Вопрос, как вы сделали? Тут Другая тема. Потом попили кофеечку, расслабились, посмотрели на море. Посмотрите, где я сейчас сижу. Да, покажите нам, пожалуйста. это Там море, в общем, мы поняли. Ну, не очень видно, но я просто знаю... Не очень видно? Хорошо. Вот так, видно? Видно? Что-то мелькает вдали. Есть такое В общем, пожалуйста, я, пожалуйста, закончу эфир. я закончу эфир. <связывая> я часик, ну, может, 30 минут посижу, помедитирую, побалдею, как говорится. Потом пойду проводить да. следующий свой эфир. Сегодня Ой, воскресенье, ты. но моя работа мне нравится. Я отдыхаю, работаю. Так, как это а не видно? Сейчас пойду покажу. Специально пойду покажу. Да, мы хотим. Море, У вас есть ваше море. любимое дело. Сейчас видно? О, да, видно, конечно. Красное море. Ага. По арабски это будет баф, вот. ахмар. Красное море. Поэтому, когда... Поэтому, когда я занимаюсь, занимаюсь э, вот этим своим любимым делом, вот как вы у вас у каждого есть любимое дело, а когда вы работаете онлайн, у вас же есть возможности просто невероятное количество. Вам надо, чтобы был интернет, и вы можете работать в любой стране мира. Вы что это понимаете, да? Вот я сейчас нахожусь, я сейчас нахожусь в... Ух ты, даже лампочка включилась. Ладно, вот такая я крутая. Поэтому, э, ребят выбрать ту тему, которая для вас больше всего сейчас волнует. И теперь смотрите, почему бы я взяла деньги. Когда вы увидите, что да. ага, тема с деньгами... Да, а, да. у меня, кстати, а, вопрос, у вас... вопрос созрел. Я хочу сейчас я закончу, подожди, подожди. Я закончу. Да, когда хорошо. у вас тема с деньгами залипает, вам важно да. прокачать уверенность продаж, вы прокачаете да. свою самоценность, убер, убрал. Потому что, смотрите, нет, у нас не может быть зависимости в деньгах. Там у меня есть сегодня в сторис, полистайте. У вас нету, не может быть зависимости в деньгах, когда вы убрали зависимость, внимание, от влияния на вас оценки извне, от критики извне. Mm -hmm. Мы же часто боимся выйти в эфир, мы же часто не верим себе, мы же часто не доверяем э, «да куда там, вот такие крутые, а я тут что?» И мы забываем mm -hmm. с вами, кто из нас психологи и коучи, кто из вас, поучи, то из вас другим чем-то занимается. Смотрите, нам не нужно себя ни с кем сравнивать. Mm -hmm. Спасибо, Спасибо, mm -hmm. uh, нам не нужно себя ни с кем сравнивать, потому что вы есть единственный человек, и на вас придут те, кто вас увидит такой или таким. Поэтому быть открытой, быть самой собой, не бояться косяков, не бояться ошибок, потому что в них идет развитие. Косяки и ошибки ⁇ это наше развитие. Именно поэтому я бы выбрала из всего колеса жизненного баланса, если стоит, допустим, деньги, отношения, здоровье. Я бы выбрала деньги, потому что там вы поставите цель, вы берете какие-то блоки, вы поставите цель и будете понимать каким, по такому же принципу достигать цели, целей в любой сфере, понимаете? В отношениях та же цель, с ребенком та же цель. С, то есть алгоритм постановки цели, алгоритм э, простройки фокуса, что вам важно, одинаково во всем. Но когда вы прокачаете навыки выходить в эфир, продавать ценность себя на первом плане, договариваться на берегу с клиентами, а это значит договариваться и со своим любимым человеком, и своим ребенком, один принцип, поэтому я считаю, в моем опыте, если денежная тема у вас висит, вот с нее бы я бы и начала. Потому что таким образом вы прокачиваете остальные сферы автоматически. Именно поэтому все дальше мои темы по отношениям и служанке королеву, королеву, самогипноз, постановка целей по-женски, э, тема сайт, как познакомиться на сайте знакомств, чтобы не зависать на, с камерах и всяких там виртуальчиков, а найти своего мужчину. То же самое, фокус, чего хочу, зачем мне это, там уже умение говорить. Умение общаться. То есть принцип всех моих тренингов один и тот же. Чего хочу? Фокус, внимания, зачем мне это надо, а что мне мешает, и каким образом я сейчас могу это изменить, какие у меня существуют ресурсы к этому, чтобы что-то изменить? Если вы себя обманываете, Говорите, у меня хватает денег, денег, у меня хорошие отношения, а на самом деле там червячок сидит. У меня хорошие отношения с мамой, со свекровью, У меня там, значит, что-то где-то с вами не так. И вы себе врете. И это вам еще больше вас загоняет. И поэтому, ну, вот в эту вот эту такую жадность. Никакие звезды, ребята, никакие планеты вам не помогут. Понимаете? Планеты, звезды дают нам как бы направление, как Раня говорит, навигатор. Да, Правда? да, да, а действие делает сам человек, конечно, мы сами а выбираем. А как ты потом пойдёшь по этому навигатору? Он тебе да. покажет дорогу, а ты станешь и будешь стоять. Придет тебе мужчина классный, да. а ты скажешь, О, старый опыт, Попадется тебе клиент, который готов платить тебе там 2-3 тысячи долларов за твое обучение, а ты будешь ему там, потому что нет навыков продавать, а это мы тоже проходим в звездном коучинге и учимся, учимся, учимся. Вот как-то так. Ответила на вопрос? Да. Да, да, да, ответили. Да, хочу, кстати, сказать: записывайтесь к надежде на консультацию, в ходе которой она вам много чего даст. Я, как раз, к Надежде и пришла через, побывав, ну, через консультацию, да, мне заинтересовало то, что она делала, да, я давно да, да. вот, И решила все-таки прийти. Но не сразу, но потом поняла, что мне это действительно нужно, что деньги — это... А, ну, лишь средства, да, то есть можно сидеть как кощей на деньгах и <laughs> не быть счастливым человеком, а можно деньги вкладывать, получать результат, то есть менять жизнь вот благодаря вот ну, возможности какой-то новой, которая нам открывается. а Возможности к нам приходят очень часто, мы просто можем да. сами закрываться. Вот, поэтому хочу пригласить вас к Надежде на консультацию, подписывайтесь. И еще хочу сказать, что сегодня Надежда проводит в три часа по Москве интенсив трехдневный по деньгам я вот иду мне очень интересно потому что все что сейчас надежда да, сказала про сцену, да, да, да, да. Про, да. про критику вот это все прямо это про меня да. поэтому я хочу с этим разобраться раз и всегда что-то будет и ну, 3 3 дня будет по два часа такой прокачки не. такой качестве только практики три дня mm -hmm. завтра Сегодня, завтра, послезавтра бы три дня такой жесткой прокачки. Ну, в хорошем смысле жесткая, потому что мозги наши заскорузли, залипли. Их надо чуть-чуть, а дальше да. вы пойдете уже. Хорошо, да. спасибо да. большое, ребят. Да, у меня. Да. На... да, мы выложим обязательно, я выложу ссылку с приглашением к вам на этот интенсив. Вот, под нашем видео. Надежда, давайте тогда поговорим с вами вот про самоценность. Почему же вот у, у, у нас, не знаю, может у нас менталитет такой, почему у нас вот такое понятие оно, оно отсутствует. Это связано как-то с тем, как нас родители воспитывали или нас в школе критиковали, вот это вот, и боязнь сделать ошибку. Вот это, наверное, как снежный ком, одно к одному, да, я так понимаю. Я скажу, постараюсь кратко, потому что такая обширная тема, ее так много гоняют в интернете. Ребята, самооценка... Уверенность в себе, самоценность — это разные вещи. Сейчас попробую объяснить. Нас приучают с детства и сравнивают с другими. Правда? И у нас, как у маленьких детей, это складывается, откладывается. И тогда мы, сравнивая себя с другими, даже когда уже дошли всего очень много крутого в жизни, мы все равно обесцениваем себя. Поэтому... В этом, в этом звездном коучинге у нас есть первым делом это практика такая, семь циклов жизни написать, что было, что стало как, как ты себя там видишь и идет такой анализ а в чем ты такой вот классный, крутой эта техника ну она стоит тысячи долларов если ее сделать по-правильному по-настоящему, не просто формально, то очень сильно это поднимает в вас в собственных глазах, потому что часто мы себя обесцениваем. Так вот Смотрите, сравнивая с другими. Мамы говорили: "Вот, смотри, там соседские дети, а ты нас никто нам да. не говорил". У меня такое было. Благодарна тебе, что ты у меня есть. Я тебя люблю за такой, какой, какая ты или какой ты есть. Ты разбил окно или поцарапала кому-то, э, я тебя все равно люблю. Давай сядем, разберем, почему, как и так далее. Нас постоянно наказывали. Дальше. Вот это состояние сравнивания переходит дальше в социум. «Иди в школу, э, я страдаю и мучаюсь, и ты бери ранец и шуруй в школу». Там у меня статья есть, почитайте. Она такая... Э, сделали ее через пролистывание, почитайте. Она большая, поэтому там, может быть, до вас, до, ну, как бы ляжет это боль. И поэтому вот это состояние, которое идёт, оно по сути ведет нас сегодня. И для того, чтобы снять вот, это, вот эти оковы, нужно научиться, ребята, просто быть собой. Ну вот пример. Угу. Я сейчас в Египте. Я изучаю, постоянно изучаю новых людей. Правила, законы, ментальность. Она отличается от нашей. Господи, это просто небо и земля. Но ты же здесь живешь, значит, тебе надо приспосабливаться, адаптироваться и как бы чувствовать себя, опять же, хорошо. И когда я людям открываюсь и стараюсь быть вот такой вот открытой и честной, то их ментальность в 90% — это ты лохушка, тебя надо ободрать. Это во всех есть такое, но здесь особенно. Потому что туристы сюда приезжают, и они в каждом туристе видят вот источник денег. И тут mm -hmm. какой я вывод делаю? Не обижаться на этого человека? Нет. Мне просто нужно как взрослому человеку сказать. Слышишь? Ну, обманули тебя, может быть, а может вернуть тебе. И по поводу денег, кстати. Если вам не вернули, сегодня в интенсиве тоже будем разбирать, как с этим быть. Партика есть, она работает, а вот так вот. Так вот, <клёх> Здесь вот эта самоценность — это работа с инфантильной детскостью. Тебе обидно и больно? Ой, да. И что теперь, взрослый говорит тебе? И что теперь, будешь плакать и стонать? Или же скажешь, ну, там, ты на меня, тебе не, не понравилось, что я не такая легкая, как тебе показалось с первого взгляда? А я не собираюсь себе сильно нравиться, я такая, какая то есть, какая я есть. И когда вы приучитесь быть такой, какая вы есть, какой вы есть, вас начнут при принимать такой, какая вы есть. Если вы начнете отказывать, увольнять клиентов, отказывать, говорить, нет чаще, а мы же что делаем? Мы же угождаем. Потому что мы же зависим от мнения мамы, похвалы учительницы, признания общества, там, окружения, вот это, а ты. Просто берешь и делаешь. Понимаете? Вот эту тему выделиться нам нужно сейчас прокачивать, потому что этот баронизм, стадность э, не даст нам мне возможность зарабатывать, не э, найти себе того человека, который вам нужно, а будет попадать опять же того же самого. Потому что вы понимаете почему. И здесь ты стла, что тебе надо быть грубой, резкой, посылать? Нет. Если мы говорим про женщину, ты женс, женщина привлекательная, женственная с причесочкой в платье. Вот ты сегодня в этом белом платье такая красивая. Да, на меня оборачивается, потому что люди не привыкли вот так вот ходить красиво. Но я же шла на встречу с вами потому я одела красивое платье, потому я по-женски, я пришла к вам на свидание, потому что мне хочется быть красивой, мне хочется вам нравиться. Но когда мне нет, одену спортивный костюм там, и пойду себе, и, как бы, да? но я все равно буду женщиной. Не захочу я быть женщиной, буду видеть, что там человек ведет себя ну, не так, как мне бы хотелось. Я включу внутреннего мужчину. Я его пошлю. Мягко. Вот Без так? матов. Но иногда нужно а, даже и мат. Иногда не понимаю. Иногда не понимаю. А Поэтому мягко вот мягко что значит как про самоценность. Как мягко послать вопрос? Ребята, я знаю, что вы, у вас очень есть характер. Мягко фразы послать для этого. Да. А, мягко послать в моей программе Евсюзанки в королеву там много таких фраз. Одну и скажу такую: а, к примеру Спасибо. Все было здорово. Но меня это не устраивает. И пошла. Или, <связано> м, э, э, там, допустим, опять же, от контекста. <связано> какая ситуация. Обычно ага. кому-то, может быть, это понравится, но мне нет. Поэтому, извини, мне не нравится. Я не хочу. <связано> И, <связано> шикарное интервью. Мы красивые. <связано> Анечка, нам дают эти, как его. А, Комплименты. Поэтому можно писать, послать резко, можно даже поплакать иногда. Как будет по-английски плакать? Я забыла. Я английский изучаю, забыла. К-к-к как-то. Кто знает, напишите, пожалуйста. Вот. Но... Тут заключается идея. Край, край. Край, край. Плакать, край. Край, Ой. край. Да. Край. Тудай. Край. И сегодня, и сегодня, я сегодня, Я тоже учу английский. и сегодня, да и сегодня, и сегодня, и сегодня, и сегодня, и Ты и что и сегодня, и сегодня, и сегодня, и вот и сегодня, и сегодня, и сегодня, и сегодня, и сегодня, и сегодня, и сегодня, и сегодня, и сегодня, и сегодня, и сегодня, вот Любим когда вы будете пытаться и пытаться, и каждый день пытаться по чуть-чуть проявить себя, быть не такой, как все, отказать нет, посылать, говорят, нет, извини, мне неудобно, сегодня я не могу. Вот просто сегодня я а -а -а. не могу, у меня есть другие планы. Или, ой, слушай, я забыла. Ну да, это уже безответственность, но бывает, что даже ответственный человек забыл. Сказать, слушай, извини, я забыла, давай принесем встречу. Ну вот как? То есть, Понимаете, прокачивать себе вот это я мне удобно, потому что это я. Вот. Mm -hmm. Вот эта самоценность так и проявится. Таким образом, каждый день новые действия по поводу своей самоценности, ты увидишь, как тебе пойдут другие клиенты, как будут тебе платить дорого, потому что они будут видеть тебе силу. Ты не будешь бегать, цепляться за тех, которые недовольны, покупают за 5000 рублей. Это же люди, которые безответственны, те, которые ценят своем развитии ценят результат, который им дашь, они будут платить даже когда у них нет, они найдут. Ну понятное дело надо учиться давать пользу и продавать и так далее. Понимаешь, вот это вот, вот неамлей каждый божий день мы посылаем тебе не да? Мы посылаем, понимаете, мы просто посылаем красивые весты. Мы увольняем клиентов, мы увольняем мам, пап, мужей. Говорю, я тебя увольняю, mm -hmm. и улыбаешься. Мне больше это, меня это не устраивает. Все. И вот ты почувствуешь, mm -hmm. как у тебя растет твоя сила, потому что ты будешь от, как будто бы от, отрубать, обстегивать этих энергетических вампиров. Понимаешь? Mm -hmm. Mm -hmm. А как часто дальше? увольнять можно? Это как, как часто применять этот метод вообще, в принципе, увольнения? То есть в любой, в любой ситуации, При когда, когда что-то. Если тебя что-то не устраивает, везде увольняешь. Все, ты на первом плане. Запомни, ага. ты пришла в эту жизнь одна. Одна. Да. Ты пришла и да, плакала, да, да. И, и когда ты родилась. И одна ты будешь уходить. Так вот, уходить ты будешь с улыбкой и благодарностью uh -huh. себе и своей Душе. Или ты будешь сожалеть, что ты столько могла сделать, но за счет вот этих энергетических присосок, вампиров, всем должна, и тем, и тем, ты будешь уходить, как uh -huh. терпила. Служанка, никто. И никто не будет да. нас ценить, поймите, никто. Да, у тебя есть, ты делишься. У тебя есть деньги, у тебя есть время, ты делишься. У тебя нет, ты говоришь, я не могу. И сегодня мы будем mm -hmm. тоже, кстати, на интенсиве говорить, кому можно давать милостыню, кому, что такое десятина на самом деле. Люди этого тоже многие не понимают. Поэтому mm -hmm. каждый божий день у тебя должны быть планы, Четкие, согласно твоей цели, понимая, как устроены планеты, как тебе сегодня надо, чтобы тебе какие действия тебе нужны, но при этом договориться с собой, что тебе должно быть важно. Если ты договорилась, значит, выполняй свои обязательства. Если тебя пытаются на тебе навесить что-то, значит, скажи так, стоп, это мне как, помогает достичь моих целей или нет? «Нет. Ну и?» «Извини, Катя, не могу». Извини, у меня задачи, да. которые, извини, стоят уже расписаны. И когда ты будешь постоянно этой Кате говорить, ну, например, там подружка какая-нибудь, время от времени, она со временем, она сначала будет обижаться. Она сначала, но это нормально, это детская, инфантильная стратегия поведения. Взрослому mm -hmm. человеку, который отвечает за свои доходы, за свое здоровье, за свою семью, за себя, у него время расписано. И он не будет, этот человек, mm -hmm. на тебя обижаться. Он скажет, окей, давай передоговоримся. Mm -hmm. а Кто-то будет обижаться, это попытка манипулировать. Это попытка тебя поджать. А так как вы, вы, вы в детстве давляли, и ты зависела от похвалы, от оценки, то вот это вот будет вылазить постоянно. Да, да, да, да. да, -да. И тебе, Это у нас... И тебе у быть и тебе хочется быть хорошей, и ты скажешь, да, да ладно, конечно. я не буду сегодня отдыхать, да ладно, не, не буду я сейчас 15 минут там в транс ходить, лучше я своей подружке выделю. И что? И тебя используют mm -hmm. как ёршик для унитаза лучше. душевного. Примеру. Да, mm -hmm. Да. то есть я правильно поняла, что мы в основном врем друг другу, да, пытаясь быть хорошими и показывать только одну свою сторону, вот эту хорошесть, а да. да, другую сторону мы прячем. Да. А, а да, когда мы темпим а долго, у нас потом это вылезает. Да, вот мы еще терпимся, мы не же копим это все, недовольство. А потом мы просто в один да. момент можем топором да. рубануть и вообще да. какие-то отношения. Правильно? Потому да. что мы да, нет, и не бойся, нет, сразу потому, не и проиграть. не бойся рвануть. И не бойся рвануть а, Потому что когда, вот когда вовремя апендицит не, не вскрывают, там возникает Хорош, перитонит. перитонит, хороший, перитонит ага, да, а перитонит да. это уже длительное лечение, и много надо там потом последствий, чтобы его полечить. Ты потеряла время, здоровье, деньги и так далее. Поэтому Вовремя. Mm -hmm. Ну и если ты чувствуешь, что ты человека обижался, ну, это его выбор. Потому что mm -hmm. обида взрослых людей – это попытка манипулировать. Это дети не понимают, они пытаются получить что-то, не понимая, mm -hmm. что нужно дать взамен. А во взрослых отношениях мы договариваемся друг другу, как клиент с, с продавцом, как муж с женой, как ребёнок, как мама с ребенком, мы пытаемся договориться, ты мне, я тебе. У меня есть свои личные границы, у меня есть свое время. Я тебе, дорогая моя дочечка, вот с этого времени с трех до пяти полностью твоем распоряжении, а вот это время мое, потому что мне нужно зарабатывать, мне нужно, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это и держать вот эту границу. То же самое сможем. То же самое с мамой, то же самое с подружками. И когда вы отследите в себе вот эту личную границу, когда вы отработаете эту личную границу в себе, вам так это понравится, вы заметите, что тем энергетические вампиры ваших подружек, ваших подружек, ваше окружение, они отвалятся. На их смену придут другие люди, которые будут соответствовать вашему пониманию. Вы будете расти, и вы будете чувствовать, что вы другая у вас сила появляется. И запомните такую фразу, запишите себе, если вам это интересно. Чтобы получить вот. что-то, чтобы получить что-то mm -hmm. больше, надо от чего-то отказаться, от того, что было так привычно. Вот, это тоже, да. Потому что мы хотим перемен, но боимся что-то делать. То, что нам не свойственно обычно. Да, совершенно верно. И сидим там да. Да, и вот захотите больше получить, надо от чего-то отказаться. Вы же привязаны, как Ржавая батарея, но она же теплая. Пусть ржавая, но она теплая. Она нам не нравится, но она теплая. Ну, тоже понят понятно, да? И думаю, это... угу. Привыкли. Поэтому самоценность как таковую. Ее нужно формировать самому, научиться посылать людей. Я хочу в хорошем смысле говорю, понимаете, вы уже поняли, да? Посылать угу. дети, мужья, мамы, родители, они как. Они как элементы системы, которые пытаются что-то взять. И вот эта система, она нас давит. Mm -hmm. и, это, и эту систему трудно разорвать. Хлоп, подростки хлопают дверью и уходят. Уходят, живут там где-то в подвалах, начинают пить, курить. Это система. Другие подростки прижимаются, получают пятерки, в итоге вырастают вечными рабами. Понимаешь, а, да, потом, да, идут, да, а, потом, а потом идут. И поддаются вот этим провокациям информационным. Да, а, то, что образом, привыкли подчиняться, получается, привыкли соответствовать тому, чего от них ожидают. И да. даже списывают иногда, отлично. Потому что как так о, я могу получить тройку, значит, мне надо списать у кого-то. Тоже вранье такое получается. А, Говорит да, то, что да, учитель да. хочет, чтобы ты сказал. Теперь смотрите. Да, боясь высказать свое мнение. Система все равно будет подавлять. Система, смотрите, человек – это система, голова, тело. Человек и его семья – это тоже система семьи. Семья, ячейка общества, слышали, да? Семья – это тоже часть системы в, семье, в системе там, город, село, государство. Поняли? Мы все равно система. Да. Есть система, есть надсистема. И чем круп... выше, крупнее система, тем больше она будет нас подавлять. Поэтому те, кто борются mm -hmm. с системой, их что, убивают, расстреливают, травят? Ну, вы знаете, прошлое, да. да? Поэтому, да, так, да. А, как же, а как же надо быть? Надо быть стараться гибким да. элементом системы. Гибким элементом ага. системы. Mm -hmm. Вот сейчас воз объявили, что уже остановились тему с... К, этими локдаунами Поспатали. и так далее. Знаете почему? Ага. Знаете, почему? Почему? Расскажите. Эксперт попросил 50% людей, которые вакцинировались, и для них так. это показатель, что людьми можно управлять. Ага, а они не знали об этом? Мне кажется... Мне кажется, это они уже знали, потому что они они дальше это применяют. Ну, понятно, они проверяют степень личных границ, да, вот насколько можно конечно, туда пройти. Конечно, поэтому пройти. от общего к частному. А что я mm -hmm. могу сделать? А что я могу сделать? Что я могу сделать в этой ситуации? Как я могу использовать систему планет? Опять же, подсказку, потому mm -hmm. что в нейронные сети, наши нейронные сети количество хотелок, количество мышлений позитивных, чего я хочу в будущем, как я чувствую, как будто бы это уже произошло, мы туда посылаем, и тогда нам планеты подсказывают, что нужно делать, как нужно лучше сделать. И тогда мы в балансе. Наша система, мой мозг и мое тело, система, которая вот там, высокая система, Божья система, система Вселенной, про которую мы говорим. Но, опять же, гибкий элемент системы управляет системой. То есть ты смотришь, ага, что происходит в мире, что я могу сделать? Если я специалист, психолог, коуч, я понимаю, что эта система давит людей, людям будет еще тяжелее, еще тревожнее, mm -hmm. значит, которые помогают другим людям, будут востребованы, логично? Да, конечно. Потому что у а многих есть? депрессия началась. Да, да, да. Кто-то начал подниматься, а, -а, -а. а кто-то начал депрессировать, потому что да, сидели. Дома. Соответственно, супер. Соответственно, цены на услуги хороших психологов будут что? Подниматься. Если вы будете просто людям рассказывать там про какую-то там, не знаю, практики какие-то делать, там, э магию давать, это обман. Да, это временно человек облегчит, временно человек облегчит. Но если человек не наработает новых навыков, про которые мы сегодня говорили, да, то точно. он останется там, где он был, и он выбросит деньги зря, да, да, да. и он будет разочарован. Именно поэтому вопрос да вопрос будет разочарован. И вот вопрос, и он опять, будет он просто будет. да. Да, потому и он что, опять то, опять, будет подсажен на вот эту таблетку, он тоже сядет. То есть это тоже такая зависимость, чтобы было временно хорошо, а потом он скатывается опять туда, где он был. А ему надо самому расти, но для этого нужны силы и, и энергии. Средств, а, мы ее и сливаем. Да, да, да, а мы ее сливаем на то, что мы хотим быть тем, кем мы не являемся, потому Поэтому, что мы боимся быть собой. Да. да. Поэтому человек-система, сознание и тело, и mm -hmm. части единой сбалансированной системы Если у вас болит голова, значит, где-то вы что-то не додумали. Это психосоматика. Если болит где-то что-то в теле, да. Или слишком много взяли. Пора. Вот я, когда вот тут у меня чешется, значит, я знаю, что мне пора пойти сделать транс, потому что много думаешь. Думаю, так, голова чистая. Что-то у меня тут чешется. А, -а, а, крышку поднимает. Надо, наверное, пойти чуть-чуть трансануть. Если тело, ноги, руки болят, что-то еще болит, значит, нужно подумать, куда вы идете. Если печень, сколько вы несете. Если там, венозные узлы и так далее, какой-то боль несете, старые несете. И неважно, сколько вам лет. Не думайте, что если вам там, 40, 50, 60 и больше... Кто-то накопилось в старости? Конечно, накопилось. Вот тут накопили, понимаете? Да, да, Ань, да, да, сказать. да. Так, Ань, давай, mm -hmm. еще у нас еще 8 да. минут, и мы заканчиваем. Да, хорошо, конечно. А, вот вы сказали о том, что можно эту самоценность вообще как-то развить. Это правильно я поняла, что надо говорить то, что ты думаешь, надо отправлять на небо за звездочкой. То есть, ну, посылать мягко, да, то есть просто говорить а, о том, что мне не нравится, беру. так, чтобы. Да. Человек да. понимал э, вот этот отклик, чтобы не все хорошо, а потом я тебя как дам, когда ты будешь не ожидать. А вот именно, чтобы человек понимал, вот как раз это и есть контакт, да, только он не через обманный путь идет, а именно вот как и, истинную суть мы проведем. И, и ты показываешь да. сразу на берегу, как только начинаешь контактировать, что с мужчиной, угу. что с, с э, другим клиентом, что с кем угодно. Ну, ты сразу показываешь... Твои ценности, твои границы, твои принципы, твои правила. Да. Я не буду нарушать mm -hmm. свои правила. Я привыкла ложиться в 11. Извини, я ложусь в 11. Если ты мне позвонишь в 10.30, я тебя пошлю. Ну, ты скажешь по-другому. Обычно люди, ну если мужчина, обычно люди в это время уже отдыхают. Смотри, как ты красиво говоришь, завалирована по-королевски. И уважающие себя люди звонят и пишут в дневное время ты ему ничего не сказала, ты его не упрекнула, но красиво по деликатному ответила. Это уже коммуникация, да? Mm -hmm. Да, да, да, да, в да, этом да. посылать тоже можно. Надежды тогда, да. Я хочу вот еще вам вопрос. Давайте поговорим про наставничество, да? Вот вы наставник для меня очень серьезный, можно сказать, вот, ну, потому что когда нет сил, вы все время иди, иди вперед, делай, давай, давай. Это очень важно. А вот вот почему это важно? Расскажите вы со своей стороны, почему важно иметь человека, который с тобой, вот, который более опытный, знает э, тему, который сам прошел этот путь. Почему вот именно такого надо человека искать, а не просто вот на курсах каких-то обучаться? Отвечаю, весь наш опыт закодирован в нашей нервной системе. Запишите себе, что это значит. Э, угу. Вы тоже это умеете и знаете. И если вы смотрите на человека, угу. который как он сжигает Воздохновляет. Значит, вы хотите или нет, вы берете с него пример. Вы его зажига... заряжаете, зажигаетесь. Вы берете от него. Соответственно, наставник – это тот человек, который прошел свой путь, он знает, как у него получилось, и он может вас провести mm -hmm. вот такими вот легкими, более простыми путями, потому что самому это долго, это затратно и по деньгам, и по здоровью, и по нервам. Поэтому человек вам платит деньги, и вы его ведете. Соответственно, наставник – это тот человек, который вдохновляет, у которого вы берете пример, который покажет, как ваш путь пройти легче. Соответственно, когда люди попадают в тренинги, в курсы, и они сливаются, не берут и не делают, наставник может позвонить, спросить, поддержать. А если это еще психотерапевт, он может какую-то боль убрать, психолог-психотерапевт. Если коуч, не имеете психологического образования, вы хороший коуч, вы, опять же, умеете задавать правильные вопросы, и человек, опять же, направить его в его будущее, брать оттуда ресурс. Поэтому наставничество – это тот, который поддерживает и ведет результата потому что нам трудно, мы все сливаемся. Вот я сейчас на своем примере скажу. Работая в программе «Звездный коучинг», «коучинг для коучей, коучинг для «Звездных коучей», я помогаю зажечь звезды у своих коучей, чтобы они потом зажигали это у других людей и поднимали их уровень. Да? Вот я сейчас тоже обучаюсь, чтобы добавить туда еще в нашу программу какие-то, может быть, элементы, которых не хватает. Я вписалась в курс еще перед Новым годом. Я только вчера открыла первое занятие. Мне было некогда, я искала, я, потому что это новое, это, это не так, как у меня на моем ГИТ-курсе. У них по-другому надо искать домашнее задание. А мне стыдно, когда надо спрашивать. Да, я говорю про свои тараканы. А я думаю, а потом, а завтра. А мне напоминают в Телеграм-канале, что доступ к этим занятиям уже заканчивается. Я вчера поздно открыла. Ага. Сегодня утром рано встала, уже там работаю. То есть я такой же человек, как и все. Нам новое сделать, это непросто. Именно поэтому тебе напоминают, поддерживают, добрым словом. Иногда нажмут. Так мы устроены. На новое у организма, у нервной системы стоит э, такой тормоз, потому что управляет нами, знаете что, управляет нами рептильный мозг. Привычка. Рептильный мозг ага. – это страх выжить, это страх, страх там… А неокортекс – это у человека более развит. А неокортекс надо самому раскачивать. И вот этот неокортекс прокачивает, помогает коуч наставник. И когда вы делаете новые привычки с помощью поддержки с наставника – вам потом вот так становится интересно и классно. Да, конечно, появляются силы двигаться дальше, хочется что-то преодолевать. И тогда новые привычки, ты смотришь на себя и думаешь, ой, вот это я боялась, ой, ребята, я тоже боялась, я знаю, как это. И ты показываешь людям, что ты тоже боишься, но ты это делаешь, и я вас тоже поведу. И тогда ты как Маугли, знаешь, я такой же, как и ты. И Маугли, да, мы с тобой одной крови. да. Так да. То у есть у нас с тобой всем. одна информация, Именно кровь — это же информация. Да, это информация? да, кровь — это информация, поэтому у нас с тобой одна информация, можно так сказать. Мы в одной связке с тобой да, находимся, да. информационный. Да. Угу. Так, Аня, еще вопрос? Еще вопрос? Да, да, да. Ребята, вам а, полезно а, то, что э, э, мы сейчас говорим, обсуждаем? Поставьте, пожалуйста, все веще, очень... чтобы там... Полезно, да, потому что вы столько даете, знаете, я прям вот не успеваю, мне еще нужно время, чтобы это все обработать, потому что очень насыщенно, очень много а, вообще информации. А, а что делать вообще вот с этим страхом? Я так понимаю, что надо просто совершать действия новые, да, при поддержке другого человека, потому что одному человеку сложно а вот идти в новое, это как темная комната, он ничего там не знает, он может споткнуться, упасть, да, вроде хочется изменения, а вроде страшно. Как Значит, вот для вообще что делать? Для начала в группе, в которой вы обучаетесь, мы тренируемся, чтобы потом выйти как бы во внешний мир, и не было так позорно типа, да? Но даже когда у вас да, нет да, такой группы, все равно выходите в эфиры, делайте то, что вам страшно, и любите этот страх. Говорите, я люблю новое. Угу. Я люблю свои ошибки. Почему? А потому что даст мне опыт. Я пойму, как не надо. Я увижу, какие, что можно сделать по-другому. Откуда я буду знать с собой говорить? Как неправильно, если я не сделала? Mm -hmm. wow. И ты с собой разговариваешь, я пойду и сделаю то, что мне страшно. Поблагодарю себя за то, что я сделала такое что-то новое. И вот это вот умение говорить с собой, договариваться и говорить себе: я люблю ошибки, я люблю ошибки, я обожаю новое. И вот мантру как мантру себе. И у вас это автоматически простроится. Да, да, да. А Они у нас чувствуют. же у всех прошит страх, страх ошибки со школы. Красная ручка да. в тетради, там вот это вот да. все. Да, да, что ошибка. Тройка, да. Учитель, а учитель, а на самом деле это же, да. получается, что -то хорошо. Когда ты делаешь ошибки, да. правильно? но то, Когда тебя не ругают за них, а когда тебя хвалят, что ты, ну, ты что-то сделал все таки вот теперь у тебя такой опыт. Ты можешь его взять, идти дальше, и будешь уже более там, эффективно что-то делать. Ну, А у нас у всех, вот я боюсь, и мы все скованные сидим в этом страхе, боимся что-то делать, и нам кажется, сейчас прилетит волшебник, и нам вот все даст. А мы будем да, сидеть вот выходишь, такие, как мы выходишь, есть. И Гриша, не ребят, выходишь и говоришь, мне страшно, было у меня... Тренинг по риторике, еще тренинг по риторике у меня был, ораторское мастерство риторика. Помню, э, живой тренинг был, и девочка такая боязливая и боязливая. После тренинга где-то через неделю говорит, пишет мне, меня пригласили выступить, быть, участвовать в Мисс Академии, а мне страшно. Я говорю, что значит страшно? Ну, у нее вот этот говорить, общаться, выходить на люди, это же. Приходи ко мне, два часа я с ней поработала, дополнительно, мне было интересно, как она это сделала. Я говорю, смотри, ты выходишь на сцену, у тебя ноги подкашиваются, у тебя ладошки потеют, ты трясешься. Ну, это же всех там, большинство, кто первый раз. Выходишь и говоришь, ребят, я вышла первый раз. Мне так страшно, честно. Если да, я буду точно призна... ошибки, ты говоришь, вы, пожалуйста, поддержите меня. Я вам буду очень благодарна. Я специально пошла... Потом, а, она там еще пела, танцевала, что было вообще в ее опыте, это было новое. То есть она подготовила эти, значит, вот, эти вот штуки, но она боялась, что она не сможет. А первое было вот выйти и заявить. Я специально пошла на это мероприятие в ее академию, снимала ее. Народ там сидит, студенты, преподаватели там, кто-то в телефонах ковыряется, кто-то там еще где-то, ну слушают там, смотрят. И вот она выходит на сцену и говорит. Голос простроили. Здравствуйте, я такая-то такая. -то, такая -то. Ребята, пауза. Я сегодня выступаю первый раз. Пауза. И мне страшно. У Меня, пожалуйста. Народ оторвался от своих телефонов, сделал ей аплодисменты. И все время, когда mm -hmm. было время выходить, ее поддерживали аплодисментами. Она заняла второе место. Это вот девочка, которая... Вот это да. Хочется, чтобы И вам Сейчас за вашу работу. Потому, mm -hmm. что, потому что, смотрите, мы выходим и говорим, да, мне страшно. Да. Mm -hmm. И люди тебе говорят, о, так ты честно со мной? Ты говоришь мне честно? Да, вот. И да. тогда тебя начинает... И ты не выпендриваешься. Вот мне было страшно, yeah. и в эфир выходить. Я помню эти вебинары свои. Первый вебинар я провела в двенадцатом году из Германии. Вообще это был носом какой-то. Но перед этим я сделала практику, внимание, кому хочется страх прокачать. Кому хочется страх прокачать? Поставьте, пожалуйста, плюс или единицу. кто-нибудь. Значит, найдите не себе... Есть такая техника веревки там прыгаешь задумывая желание и прыгаешь страх пробиваешь прыжки с парашютом значит прыжки с резинкой какие-то вещи в общем сделать что-то что для вас вызывает какой-то страх и дискомфорт и перед этим проговорите что вы хотите какой страх хотите пробить допустим я боялась проводить вот эти вебинары ну как это? Я вживую сколько проводила лекций, сколько проводила, и, и в академию работала, и преподавала. Это живую. А тут вебинар. Боже, как? Я, у меня так было страшно. И вот я помню, где-то в сентябре я прошла вот эту практику, а уже в октябре я была в Германии, на обучение поехала. И оттуда я провела свой первый вебинар. Люди, вы не представляете. Преподаватели, которых я пригласила из академии в Ганновере, я училась в немецкой академии управления экономики. Они пришли на мой вебинар. Я думала, они это умеют. А оказывается, я была пионером. Представляете? То есть они этого никто не умели делать, а я считала, что я последняя буква в алфавите. Представляете? Протолкнула меня. И я тогда поняла, как это было страшно, как это было неловко. Я помню, просила парня, который по темьюр мне достраивал эту вебинарную комнату. Сколько у меня было переживаний, он Но я это сделала. Поэтому перед тем, как сделать что-то, что вам страшно, пойдите на какую-то процедуру физическую. Сделайте что-то, что вам вызывает страх. Вот вчера, например, я давала технику в эфире. Как вам получить 100 нет? Напоминаю, выходите на улицу... И считайте, подходите к любому человеку, скажите: я мужчина? Вам говорят нет. Дальше пошла. Сегодня ночь? Вам говорят нет. На вас будут вот так смотреть. Понятно. Но вам должно это быть пофиг. Вы прокачиваете. Что это дает в результате? А отказ. Боязнь отказов, что ли, да? Конечно, боязнь отказов. Мы же боимся, что нам откажут. Мы же боимся, что нам нас не купят. Мы же обижаемся, что э, я, я, я не такая хорошая, поэтому мне, мы продаем на 3, за 3 копейки. Аня, это тебя тоже касается. Да. Поэтому выходишь на улицу, даю практику, которую дают в дорогих тренингах. Идете и говорите. Ребята, mm -hmm. мой час прошел, я попросила на час выключить музыку. Уже музыку включили. Видите, какие Да, классные. да, да, музыку все по часам. Да. Угу. Поэтому 100 да. нет. Это научит вас классно. И, и получите вот классный ресурс. Если угу. вам была полезная да, хочу... встреча, дайте, пожалуйста, огонечки в чат. Напишите, да, насколько было полезно. Я хочу еще раз сказать, что а, Надежда... Да, Надежда – психофизиолог, наставник, коуч. Приходите к ней на консультацию, записывайтесь к ней на программу. Я очень довольна вообще и тем, что со мной происходит, и как меняется мое окружение, что вообще в жизни происходит со мной. Конечно, это непросто, сразу скажу, потому что иногда ничего не хочется делать, и хочется привычно ну, полениться. Вот. А Надежда всегда толкает, к, ну, подталкивает да, к новым изменениям. И, конечно, Надежда для меня пример потому что это очень энергичная женщина, вы, Надежда, и, конечно, хочется вам соответствовать тоже. Вот, поэтому приходите к Надежде, подписывайтесь, записывайтесь, вы также можете ко мне обратиться, поскольку я а, прохожу да, к, да, у Надежды обучение, я собираюсь астролог, она, да. я, она у меня записана, музыкальный астролог, потому что она преподаватель да, музыки, она стол, очень практичный, <laughs> очень образованный человек, и она психолог. Поэтому ее астрология мне очень нравится, она тонко подбирает, и я к этим вещам отношусь так ровно, но вот к ее а, астрологическим прогнозам я прислушиваюсь. – Да, что, да, ребята, да, спасибо, а, очень. – Анна Гончёва, да. астролог, астропсихолог, да, музыкальный да. астролог, как я говорю, Надежда Новосельская, психофизиолог, да, психотерапевт, коуч, наставник. Подписывайтесь, получайте да. от меня консультации, от Анны свои, от меня свои. Сегодня 3 часа да. на моей как страничке есть 15 часов по Москве, занятия Дневной трехдневный интенсив по деньгам. Жду вас. Да, я жду. Очень-очень очень надеюсь, что у меня пойдут изменения в этой теме, что самоценность моя изменится. Да. И что я Людочка, спасибо да, большое, Этина. Огромное спасибо за вашу поддержку. Пока. Да, пока. всем а спасибо, подниму, что нас. Я посижу на море и пойду в денежный интенсив. Да, пока -пока. конечно. Все, Надежда, спасибо. до свидания. Угу. Сохрани, пожалуйста, эфир. Конечно, обязательно. Пока. Же. Как же я? Такое сокровище обязательно. Все, всем пока. Записывайтесь, приходите на консультацию. Мы вас ждем.